Произошел рост интеллектуального капитала, потому что были собственные потери денег, надо было выбираться как-то из этой ямы, и здесь я для себя ответ у меня был единственный – вкладывая в знания. Вкладывая в знания, именно новые знания, хорошая физическая форма, хороший уровень энергии лично мой, они, можно видеть, что деньги, доходы, да, они отреагировали ну, с неким временным лагом в 3-5 лет. То есть, сначала здоровье, сначала знания, а потом деньги, да, то есть, и прям качественный такой скачок непосредственно в деньгах. Я тоже провожу некую такую аналогию, да, почему провожу, сейчас мы, соответственно, проводили. Курс погружения в правильное инвестирование, я там делился с участниками, опять-таки, своими результатами. Почему? Потому что ну, это было очень свежо, я поехал на встречу выпускников в школе, да? то есть, опять получается, ну, даже не в школе, сейчас вот мы будем с однокурсниками, с, с ребятами, с кем мы в школе дружили. То есть, в 2003 году моя первая зарплата была 2000 рублей в конверте, то есть, с нее даже налоги не платились. А мои однокурсники, мой лучший друг, да, он был офицером, пошел на зарплату 10 тысяч рублей, у него сразу практически была, плюс у него было полное, полное государственное удовольствие, да, то есть продукты, поездки, оплачиваемый отпуск. То есть там много каких различных фронтов вкусняших было. После VP, после Юрфака многие мои однокурсники пошли там в. Кто в следователи пошел, да, кто в полицию, да. Но в принципе зарплата тоже была в районе 10-15 тысяч рублей, на которые можно было рассчитывать. Парень, с которым жили там, снимали вместе квартиру, он торговал DVD-дисками, и он зарабатывал 40 тысяч рублей в 2003 году, у него просто вот левых денег было от торговли левыми DVD-дисками, да, из-под полы, которыми он торговал. Были ребята, да, кто занимался не знаю, черметом, металлолом, у них в принципе доходы там, составляли сначала 10-15 тысяч, потом ушли в самостоятельное плавание, и доходы начали, начали составлять 30-80 тысяч рублей, а у меня старт был с 2000 рублей. Но за 15 лет, соответственно, было еще одно, ну, было высшее образование, аспирантура, MBA, более 20 профессиональных тренингов, я сейчас говорю опять-таки, работая в тройке диалог, 4 специализации по рынку ценных бумаг у меня было получено. И э, после моего падения, да, когда я начал уже самосознанно инвестировать в собственное образование, это более, наверное, 30 тренингов личностного роста, если честно, я там сбился уже со счета. Но тренингов также было достаточно много. И если говорить о том, какие сейчас сравнивать доходы, да, то полтора-два миллиона рублей, то есть, он фактически увеличился в тысячу раз. Однокурсники, соответственно, человек, который был офицером на зарплате 15, там 10 тысяч рублей, у него сейчас доход в районе 60-80 тысяч рублей, то есть, он увеличился, он увеличился, нельзя сказать, что он остался на месте, да, он действительно увеличился, но увеличение в 6-8 раз произошло. Следователи, соответственно, там 45 тысяч, 45-60 тысяч рублей заработная плата, да, то есть увеличение там в 3-4 раза. А тот человек, который торговал DVD-дисками, но в принципе он там особо не развивался, у него сейчас доход на этом же уровне не остался, то есть роста никакого не было. Друг, товарищ классно, с которым мы общаемся, дружим, по-прежнему занимается металлолом, но у него доходы в районе 100-200 тысяч рублей в месяц, и опять-таки нестабильны. То есть, если опять-таки задаваться вопросом, что является основой, да, то есть, что нужно делать для того, чтобы увеличить свои доходы, ребят, ездите на мозгах. Вот то, что хочется сказать словами Альберта Эйнштейна, ездите на своих мозгах, развивайте их постоянно. Развитие интеллекта и памяти в раннем возрасте, то есть, сейчас это, наверное, уже самостоятельно сделать не можете, но вы это можете сделать для своих детей. Есть очень много программ, да, есть очень много новых клубов, допустим, вот у меня бывший коллега по работе Юра Белонощенко, у него есть бэби-клубы, сеть франшиз, да, там, детишки там с полутора-двух лет уже занимаются ранее развитием интеллекта и памяти. А обязательно получать базовое образование, без него никуда. Развивать критическое мышление, да, то есть не просто принимать всю за чистую монету, особенно в современном обществе, когда у нас средства массовой информации очень сильно манипулируют общественным сознанием. Именно развивать критическое мышление и просто задавать ребенку вопрос, а что если это не так? И самому себе тоже задавать вопрос, а что если это не так, да? А как может быть лучше? Вот именно развивать и критическое мышление. Эрудиция, да, то есть эрудиция... В современном обществе, где информация создается очень много и быстро, это вот именно вопрос ускорения обработки информации. Для меня очень важным было в свое время тренинги быстрое запоминание и скорочтение, да, то есть, которое позволяет тренировать мозг всегда, потому что со временем ну, как бы тяжелее его нужно смазывать, смазывать различного рода подобного родами тренингов, да, ну и развивать интеллект. Кроме как интеллект и эрудиция да, – это опять чтение, логические задачи, логическое мышление – это то, что можно развивать и нужно развивать. Давайте такой вопрос на засыпку. Скажите, как можно быстро, быстро получить развитие всех этих качеств? В команде найти человека, у кого это есть, ставить конкретные цели при помощи ментора, мотивация. Ребят, вот абсолютно правильное мышление, да, то есть, еще раз это говорит о том, что привлекаю что называется, правильных людей, у которых отзывается моя концепция, потому что то, что дается, то, что вы говорите, это именно в менторе, да. Я там понимаю, что опять-таки эрудиция, интеллект, критическое мышление, все это я получил благодаря опять-таки своим собственным менторам.